Нежный мягкий печеночный паштет пользуется заслуженной популярностью как начинка на бутерброды для малышей или в качестве закуски и перекуса для взрослых. Попробуйте это вкусное блюдо. Домашний печеночный паштет традиционно используется для праздничного стола. Приготовленное блюдо хорошо утоляет голод, имеет прекрасный нежный вкус, может быть использовано в каждодневном рационе. Готовится паштет из куриной печени очень быстро. Благодаря мягкому сливочному вкусу пользуется заслуженной популярностью среди малышей, рекомендую. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Перед тем как приготовить домашний паштет из куриной печени, залейте печень молоком, вымочите ее не менее 3 часов, оставьте печень в молоке на ночь. 2. Слейте молоко. Нарежьте печенку небольшими кусочками, разогрейте сковороду, положите на нее сливочное и налейте растительное масло, обжарьте печень на среднем огне до готовности, время приготовления, до 10 минут, выньте печень из сковороды. 3. Очистите лук от кожуры, мелко его порежьте, морковь почистите и порежьте кусочками, положите овощи на сковороду, прожарьте их до готовности на смеси масел. 4 сварите яйца очистите их от скорлупы. подпишитесь на канал есть еще много вкусного 5 поместите в блендер готовые продукты все взбейте можно продукты измельчить в мясорубке если хочется получить особо мягкий паштет пропустите через мясорубку продукты дважды добавьте в паштет коньяк перемешайте 6 переложите паштет в форму или фольгу, поставьте на ночь в холодильник, подавайте на жареном хлебе со сливочным маслом. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится печень, 500 грамм, молоко, 500 миллилитров, морковь одна штука, лук одна штука, масло сливочное 50 грамм, масло растительное 2 столовые ложки, коньяк 1 столовая ложка, яйцо куриное одна штука, соль 0,5 чайных ложки, перец черный молотый 0,25 чайных ложки, количество порций 10-12. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Люблю вас, друзья, жду снова.